Всем привет! К нам поступили новинки светильников защищенных под Т-8 лампу. В ассортименте имеется модель под одну лампу с длиной корпуса 1,20 м и модель под две лампы с длинами корпуса 0,6 м, 1,20 м и 1,50 м. Светильник поставляется в разборе. В комплекте к светильнику идут крепления для накладного монтажа, Идут крепления для фиксации рассеивателя и, собственно, сам рассеиватель, в который вложен корпус светильника. Для компактности патрон светильники также поставляется в разборе. Его необходимо установить. Для ввода питания в светильнике имеется гермовод которому необходимо проделать отверстие и ввести сам кабель питания, подключив его к клеммной колодке. Обращаем ваше внимание, что с противоположной стороны светильника также имеется клемник и гермовод для возможности соединения и подключения светильника в линию до 750 Вт. Устанавливаем фиксаторы для рассеивателя по периметру светильника и устанавливаем светодиодную лампу. После установки светодиодной лампы устанавливаем рассеиватель на корпус и фиксируем его защелками